Вдохновение для этой коллекции мы черпали в городе Милан. Это фэшн-столица Италии и, наверное, и Европы, и одна из модных столиц мира. В Милане довольно много парков, зелени и дерево. И, конечно же, мы не могли пройти мимо этого, не показав замечательное, замечательное дерево, которое там представлено. Один из парков – это парк Ламбро. Серия воспроизводит дерево разных цветов. На стенде мы посмотрим, другие оттенки, это средний цвет, то есть более светлый, более темный, и эта плитка сделана в максимальном формате под настенную плитку бикатора в формате 20, 40 на метр двадцать Также эта плитка имеет структуру, то есть она может быть рельефная вот такая и ровная. Ровная плитка сделана также в формате половинки, то есть 20 на метр двадцать что позволяет ее использовать вместо керамического гранита, то есть когда по модным трендам люди любят класть дерево на стену в виде плашек, на данный момент мы предлагаем помимо Собственно, керамогранит использует плитку бикатуры, которая проще режется, проще кладется, более доступный клей, то есть более проста в укладке, чем керамогранит, и она спокойно укладывается на стену. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.